Над облаками, там в небесной выси, за легким туманом облаков, там солнце ярче светит согревает безстой любовь. Туда, в заоблачные выси, мы улетаем вновь и вновь, и Евгения там взирает в Бога.